Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Александра Бонина. Сегодня я решила для вас записать ответ на вопрос «Можно ли кататься на велосипеде при остеохондрозе позвоночника?». Дело в том, что на этот вопрос существует два варианта ответов, и это зависит от вашего состояния. И давайте их рассмотрим. Первый вариант, если у вас нет никаких серьезных симптомов. То есть, например, вы просто чувствуете, допустим, скованность в шее или скованность мышц спины или, например, похрустывает где-то в позвоночнике, или, например, при поворотах в туловище в поясничном отделе, либо в шейном отделе, вы иногда чувствуете тоже либо хруст, либо иногда появляется какая-то легкая боль, которая может немного отдавать. То есть у вас появляются такие симптомы, которые показывают, что да, позвоночник у вас немного подсел, но не сказать, что это уж прям так страшно, и вам поэтому нельзя ничего делать. Вот в этом случае на велосипеде спокойно можно кататься, никаких противопоказаний здесь не будет. То есть нужно ориентироваться по симптомам. Если вы вполне здоровый, активный человек и у вас просто иногда появляются вот такие легкие симптомы, что где-то что-то немножко поджало, где-то что-то сковало, грубо говоря, то ничего в этом абсолютно страшного нет и на велосипеде кататься однозначно можно. Только тогда в этом случае лучше сначала до поездки сделать хотя бы какую-то разминку для позвоночника, хотя бы сделать какие-то элементарные движения, чтобы размять мышцы и подготовить туловище. И потом можно спокойно ехать кататься на велосипеде. И точно так же, когда вы закончите свою поездку, допустим, вот вы слезли с велосипеда, и тоже сделать обязательно легкую растяжку для того, чтобы разгрузить мышцы спины и шеи. А вот теперь рассмотрим с вами второй вариант, когда, допустим, у вас... Есть обострение болей, то есть боли достаточно острые, сильные, есть даже, даже какое-то защемление нерва, то есть, допустим, если это в шее произошло, то вы не можете, например, нормально сделать полную амплитуду движения в сторону или, допустим, вниз или вверх. Либо это в пояснице защемление, то есть когда, да, вы не можете сделать ни наклон, ни поворот туловища, потому что боль достаточно острая и сильная и, естественно, она сковывает все ваши движения, то, естественно, здесь о велосипеде никакой речи и быть не может. Тогда вам нужно сначала восстановиться, подождать, когда острый период пройдет, подготовить свое тело, пройти нормальное восстановление позвоночника и только потом уже спокойно садиться на велосипед. То есть нет абсолютно никаких противопоказаний на всю жизнь. Допустим, вот у вас есть остеохондроз, и все, значит вам велосипед на всю жизнь противопоказан. Нет, это абсолютно неправда. Самое главное просто ориентироваться по состоянию. Если есть обострение сильной боли, то, естественно, мы велосипед не используем. Но если у вас просто какие-то легкие симптомы, которые, в принципе, бывают у каждого человека, то вы можете спокойно кататься на велосипеде. И еще одно условие. Все зависит еще от того расстояния, на которое вы собираетесь ехать на велосипеде. Если, например, вы хотите путешествовать на велосипеде и будете ехать, например, 3, 5 или 7 часов, то тогда, конечно, при каких-то проблемах с позвоночником, даже каких-то, пусть даже минимальных, то лучше обойтись без этого варианта. Потому что в любом случае не подготовленный человек, если будет ехать 3, 5, 7 часов на велосипеде, то это будет очень тяжело. Поверьте мне. Потому что я сама такое проходила, мне как-то пришлось ехать на велосипеде, серьезно, 7 часов, и вот после этого у меня позвоночник дал о себе знать, причем и шея, и поясница. Я потом даже где-то сутки не могла нормально ходить, потому что у меня все буквально болело и мышцы все стягивала. поэтому если вы хотите путешествовать на велосипеде, то естественно сначала нужно организм свой подготовить. Ну а если вы хотите просто кататься на велосипеде для своего удовольствия или, допустим, проехать от работы до дома и, например, обратно от дома к работе, то, в принципе, это совершенно другой вариант. И вы спокойно можете использовать велосипед и кататься в свое удовольствие. Ну и также не забывайте, что когда вы катаетесь на велосипеде, нагрузка, конечно же, идет на позвоночник. Но в любом случае не такая сильная и серьезная, как если бы вы, например, бегали В любом случае здесь нет никаких соударений позвонков Ваша спина и шея в любом случае относительно находятся в одном положении То есть вот вы едете и ваше тело, соответственно, так и едет Поэтому, естественно, конечно, старайтесь объезжать всякие кочки и ямы для того, чтобы вот этого соударения не было. Но если вы едете по прямой гладкой дороге, то вполне спокойно, никакой особой опасности для позвоночника вашего не будет. Поэтому, дорогие друзья, велосипед ни в коем случае мы с вами на всю жизнь не убираем. Убираем, если только есть какое-то обострение и то временно. А так, конечно же, мы катаемся. В любом случае обязательно физическая активность очень важна и полезна для нашего организма. Тем более, если вы являетесь любителем, а не профессиональным велосипедистом. Поэтому, конечно же, его используйте и я вам желаю крепкого здоровья. На связи была Александр Бонина.